Друзья, всем привет! Сегодня хотим показать вам новогодние новинки, пушистые гирлянды для дома, модели Seil 09 и Seil 10, длиной 10 и 20 метров. Сейчас мы их распакуем и посмотрим на них более детально. Гирлянды данного типа также называют объемными. В отличие от обычных гирлянд, они содержат в 5 раз больше светодиодов и образуют целый фейерверк огней, что особенно впечатляет в темноте. Весь секрет в конструкции гирлянды. Светодиоды расположены близко друг к другу, поэтому свечение получается ярким и объемным. Новинки представлены в трех вариантах свечения. Это белый, теплый белый, мультиколор. Работают они от сети. Управление происходит при помощи контроллера. 8 программ свечения на ваш выбор. При помощи данной гирлянд вы можете не только эффектно украсить вашу елку, но и придать праздничный вид вашему интерьеру. Красиво украсить дверной проем растянуть ее вдоль стены, либо оформить перила лестницы.